Всем привет друзья, вы на канале Science TV и посмотрев это видео вы узнаете Зачем в носу слизь, какие функции она выполняет и для чего она вообще нужна Ну а перед началом просмотра я хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживает Для меня это очень важно и всегда поднимает мне настроение Спасибо вам за вашу поддержку, друзья Ну и мы начинаем, приятного просмотра ну и как обычно, когда речь заходит о человеческом организме, можете не сомневаться, что все, что там есть, имеет какое-то предназначение. Относится это и к слизистой оболочке носа. Просто поразительно, а вы знали об этом? Нос является проходом, через который в организм попадает воздух. Но прежде чем этот воздух попадает в легкие, он должен подвернуться определенной обработке. Он обязательно должен быть согрет и очищен. Значительная часть попадающихся с воздухом пылинок удаляется с помощью носа. Да уж, первичная очистка воздуха происходит с помощью щетинецых волосков, расположенных у входа в нос. И именно здесь отфильтровываются самые грубые частицы пыли. Получается, начиная от носа и кончая входом в легкие, дыхательные пути покрыты клетками с мельчайшими волосками, растущими из них. Эти волоски называются ресничками, и они как бы задерживают пыль, входящая вместе с воздухом, тем самым очищая воздух от пыли. Ну и большинство из нас знает, что слизь у нас в носу абсолютно прозрачна. Причина того, что она становится серо-зеленой, состоит в том, что реснички выводят вверх по воздушным путям в нос крошечные частички пыли, где они перемешиваются со слизью, и в итоге получается такой вот цвет. И конечно же! ежеминутно, днем и ночью, человек выдыхает миллионы частичек пыли, причем независимо от того, где вы живете. Но только лишь над океаном, не меньше чем в 600 милях от берега, воздух совершенно чист от пыли. Сложно поверить, но даже когда мы вдыхаем чистый загородный воздух, мы получаем вместе с ним не менее полумиллиона частиц пыли. Да, вместе с пылью при дыхании к нам в нос попадают всевозможные бактерии, эти бактерии прилипают к слизистой оболочке нашего носа, а так как слизь является антисептиком, то она убивает многие бактерии. Итак, вы убедились, что слизь в нашем носу выполняет очень важные задачи по охране нашего здоровья. А на этом данное видео подошло к концу. Если оно было вам полезным и интересным, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь. Поделитесь этим видео с близкими людьми, чтобы показать им, какую важную роль играет слизь. Ну вот еще пару интересных видео с моего канала. Приятного вам просмотра. Увидимся уже очень скоро.